Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта» и я, ее ведущая, Марина Вахрушева. Сегодня для вас мы подготовили очередную интересную подборку новостей из мира студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Смотрите до конца и не переключайтесь. 3 июня на базе КСК Каялим состоялся третий ежегодно открытый Кубок Республики Татарстан по бейсболу. Хозяева турнира команда «Казань Джетс» боролась за трофей с титулованными гостями из разных регионов России. Удалось ли им одержать победу, смотрите в следующем сюжете. 3 июня Казань встретил нетипичный для России вид спорта – бейсбол. На базе спортивного комплекса КАИ «Алим» при поддержке Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан прошел открытый кубок по бейсболу. В соревнования приняли участие четверо сильнейших. В Москву представляли две команды – сборная города и команда «Охотники» – бейсбольный клуб «Мудрецы» из Ярославля и студенческая команда «Джетс» из Казани. Первый день Кубка принес казанской команде 26 очков. «Джетс» обыграл сборную Москвы со счетом 21-15, но проиграл команде «Охотников» со счетом 5-20. Таким образом «Джетс» разделили предварительное первое место с командой «Охотники». Во второй день соревнования казанская команда набрала еще шесть очков, одержав победу над мудрецами. Заработав в общем 32 очка, джетс взяли бронзу на четвертом открытом кубке по бейсболу. Золото и серебро получили охотники и мудрецы соответственно. Мария Пнегина, Влада Антонова, Неделя спорта. В этот же день стоял турнир по стритболу, в котором приняли участие студенты со всех вузов города. 25 команд боролись за право выступать на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Москве. Кто же стал победителем и поет представлять Республику в столицу России, смотрите в следующем сюжете. 3 июня в Казани на территории культурно-спортивного комплекса Кая-Алим прошел турнир Ассоциации студенческого баскетбола 3 на 3. В соревнованиях по стритболу приняли участие студенты всех вузов города Казань. На протяжении всего соревновательного дня 25 команд боролись за право выступать на всероссийских соревнованиях Ассоциации студенческого баскетбола 3 на 3, которые пройдут в Москве. Несмотря на дождливую и пасмурную погоду, участники соревнований показали себя очень достойно. К счастью, ребята быстро согрелись, ведь помимо игр параллельно проходили конкурсы, в которых принять участие мог любой желающий. Для участников и зрителей разыгрывались множество конкурсов и подарков, а также их ждали развлекательные игры в фан-зоне. Конкурсы проходили спортивные и весело, а участники получили свои обещанные подарки от партнеров. По итогам групповых и финальных игр третье место взяла команда КАИ из одноименного института. Почетное второе место заняла команда Бумеранг из Казанского федерального университета. И победителями соревнований стала команда «Болты» из Академии спорта и туризма. Среди девушек-победителем стала команда Академия. Второе место взяли девушки из Казанского федерального университета. Влада Антонова, Дарьяна Хребрецова, Неделя спорта. Международный съезд болельщиков Казанского Акбарса стартовал 2 июня на базе отдыха Лебяжье. Съезд собрал поклонников Казанского клуба из разных регионов России и ближнего зарубежья. Как прошло данное мероприятие какие вопросы были затронуты представителями региональных фан-клубов Барсов, смотрите в репортаже Василиса Дзюбы. Традиционный съезд болельщиков казанского «Акбарса» открылся 2 июня в Казани на базу отдыха «Лебяжья». Это уже шестая подобная встреча. На съезде собрались поклонники казанской команды разных возрастов со всех уголков России и ближнего зарубежья. В ходе выступлений представителей различных болельщицких групп было высказано много интересных предложений по развитию движения фанатов, а также превращение фан-глубов «Акбарса» в активно действующие общественные организации. Большинство сошлось на том, что в первую очередь необходимо создать соцгруппу в интернете, взаимодействовать с правоохранительными органами и искать новые способы поддержки команды. В завершении пресс-конференции делегаты съезда подписали совместную резолюцию. Это итоги первого дня съезда. Второй обещал быть наиболее красочным. Болельщики собрались на открытой площадке для общения с такими же заинтересованными людьми. Сплоченность коллективов налицо. Все небольшая небольшая спортивная семья. Василий Дюба, Булладий Гангиров, Неделя спорта. 31 мая в КСК ФУНИК состоялись финальные матчи Кубка эконом по мини-футболу. На площадке встретились сильнейшие команды. И, как по мнению болельщиков, игра выдалась яркой и захватывающей. Как же распределились места и кто оказался лучшим в своем амплуа, узнавал наш корреспондент Денис Давыдов. 31 мая в КСК КФУ Уникс состоялись финальные матчи Кубка Эконома по мини-футболу. В борьбе за третье место встречались сборные атлетов и команда третьего курса. Никто не ожидал, что команда атлетов сможет пройти так далеко, поэтому фаворитами считалась команда третьего курса. Однако судьба распорядилась иначе. Сборная атлетов показала красивый и дисциплинированный футбол и обыграла своих соперников со счетом 4-2, завоевав тем самым бронзовые медали. В финальном поединке сошлись команды второго курса и команда выпускников. Игра началась спокойно, без особо опасных моментов. Во второй половине первого тайма а выпускникам удалось забить. Лидер команды Максим Гладкий точным ударом положил мяч в угол ворот соперника. Перед самым перерывом второкурсники додавили своих более старших товарищей и сравняли счет. Во втором тайме инициатива поочередно переходила только одним, то к другим Но голов зрители пока не видели Дело шло к серии пенальти Однако за минуту до конца нападающий второго курса Здорово вышел на ударную позицию И точно пробил поворотом. воротам 2-1 концовке у выпускников был отличный момент отыграться Мяч после штрафного угодил в штангу Игра так и закончилась Велевые победы второго курса с счетом 2-1 По итогам турнира были выявлены и лучший игроки в своем Лучший бомбардир с результатом в 9 голов Артур Махмутов, студент третьего курса Лучшим защитником стал Владислав Копунов из команды сборной атлетов. лучший нападающий Максим Гладкий сборные выпускников. Лучший воротарь Эмиль Сайфиев, сборная атлетов. И специальный приз самому ценному игроку турнира получила Ласькова Екатерина сборная сотрудников и сборников. Смешные эмоции. Вроде радоваться надо было, а вроде ты не понимал, что ты гол забил решающий. Как бы. Ну и вообще крутые эмоции. Очень круто. Крут. Организовали круто все. Денис Давыдов. Неделя спорта. На следующей неделе состоится первый матч долгожданного Кубка Конфедерации. Казань, как один из городов-организаторов, примет миллионы болельщиков и туристов из разных уголков земли. Наша съемочная группа узнала у жителей города, куплены ли уже билеты, и как изменилась столица Татарстана с приближением такого масштабного мероприятия. Совсем немного времени осталось до самого масштабного спортивного события 2017 года. Наша съемочная группа вышла на улицу города Казани, чтобы узнать у жителей и гостей, чего же они ждут от Кубка Конфедерации. От Кубка Конфедерации я жду, когда эти пробки наконец-то закончатся. Я жду интересных матчей, я жду удачного выступления сборной России. От Кубка Конфедерации я жду э, побольше ярких моментов в жизни города, э, побольше туристов чтобы наш город наращивал свой потенциал туристический. Достойные игры от нашей команды. Наверное, это все, чего я жду. Ну, то есть, чтобы они не вылетели прямо на первом этапе, но чтобы хотя бы немного э, те средства, которые вложила наша страна, оправдались. Мы должны двигаться и дальше, и брать новые высоты, вот, развиваться в сфере туризма и во всех остальных сферах, то есть и в научных, и в спортивных. Так что это большой плюс для города. Ну, Кубок конфедерации – это, во-первых, одна из... Первых причин еще раз увеличить численность зрителей на матчах не только зарубежных сборных команд, но и Казанского Рубина – это привлечение новых туристов в город, появление новых интересных мест, ну и улучшение инфраструктуры. Конечно же, достойной игры сборной России после неудач на чемпионатах мира. Надеемся, что наши молодые ребята выйдут на поле перед своими болельщиками все-таки. Как-то ну, как все-таки они себя проявят с хорошей стороны, чтобы каждый российский болельщик как бы запомнил этот Кубок Конфедерации. Жду, конечно, праздника большого для всех, не только для любителей футбола, но и для всех жителей Казани. Это победа, да, возможно, победа на Кубке Конфедерации будет как бы прицелом на чемпионат мира. Я жду очень красивых содержательных вес от тех команд, которые будут участвовать на данном клубке. И думаю, что наши казанцы достойно подготовятся к проведению данного значимого мероприятия в спортивном мире. Мы продолжаем говорить о Кубке Конфедерации. Сегодня у нас в студии заслуженная артистской Республики Татарстан, финалистка первого сезона шоу «Голос» и посол чемпионата мира по футболу 2018 от города Казань Эльмира Калимулина. Эльмира, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады, что вы нашли время прийти к нам. И первый вопрос, как готовитесь к Кубке Конфедерации и будете ли вы непосредственно принимать в нем участие? Я очень горда тем, что я являюсь послом от города Казани. Я могу сказать, что Казань готова на сто процентов для принятия такого масштабного мероприятия мирового значения. И для России, и для Татарстана, и для Казани в целом это очень важно. И могу сказать, что меня переполняет гордость и радость, что мне удостоилась такая честь. И я смотрю сейчас, как активно готовятся все команды, кто будет у нас в гостях в Казани. Постараюсь быть практически, наверное, на всех матчах, если mm -hmm. мне это удастся. И как посол как составляющая культурной части, я обязательно буду принимать участие, буду петь. А расскажите, что будете петь, о чем будет песни, если не секрет? Пока это держится в секрете, буду закрывать, дай бог, Кубок Конфедерации. Будет это происходить в Питере, будет оркестр, будет все очень красиво. Как известно, вы уже несколько раз принимали участие в роли посла и в университете 2013, и в чемпионате по водным видам спорта. Скажите, пожалуйста, что входит в ваши обязанности? А, ну, во-первых, моя обязанность а, всех приглашать в наш прекрасный город. А, освещать всех о том, что Кубок Конфедерации и Чемпионат мира будет проходить именно в России, у нас, в Казани. А, приглашать всех, чтобы вы тоже, Марина, обязательно приходите. А, я встречаюсь иногда с детишками, мы проводим какие-то классы, а, говорим о футболе. Я с гордостью ношу Значок посла чемпионата мира. А, и, конечно же, я, где бываю, обязательно говорю о том, что обязательно приезжайте. Ну, уже я начинаю повторяться, но мне просто это очень приятно. Поэтому агитирую всех, призываю к тому, чтобы занимались а, спортом, здоровый образ жизни вели. И, конечно же, приезжали в Казань. Mm -hmm. А как вы считаете, готовы ли вообще Казань к принятию таких масштабных мероприятий? Как? Кубок конфедерации, чемпионат мира, который будет принимать в следующем году? Я думаю, что мы своим примером показали, что мы на 100% готовы. Это все изначально шло от универсиады 2013, mm -hmm. чемпионат мира по водным видам спорта. И в плане организации, волонтерства, объектов, которые у нас построены, мы готовы на 100%. Если говорить о других городах, то, наверное, они все-таки от нас отстают. Мы, как всегда, впереди планеты всей. Эльмир, спасибо большое за ваши советы и за то, что вы пришли к нам. Но я напоминаю, что сегодня у нас в студии была заслуженная артистка Республики Татарстан, финалистка первого сезона шоу «Голос» и посол чемпионата мира по футболу 2018 города Казань Эльмира Калимулина. Ну и на этом у нас все. Вы смотрели программу «Неделя спорта». С вами была Марина Вахрушева. Всего доброго. До свидания.